Эх, как я люблю запах правосудия по утрам. Нет ничего лучше, чем осознавать, как глубоко в медиа ушли такие величайшие оружия, как меч и щит, что даже покемоны не могут спрятаться от их крутого влияния. И если честно, давно пора. Ты думал, я делаю эти видео, чтобы проинформировать невеж, что величайшим хобби, которого так не хватает в их жалких жизнях? Это все ради насильного продвижения великого названия пары, которая возвышается над остальными. И если кто осмелится пойти по другой тропе, я низвергну на них ярость, с которой дети Тараски пугают своих родителей перед сном. И потом соберу весь результат из штанов, потому что это хорошее удобрение. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Хочешь танковать, хочешь драться, хочешь класс которого будут бояться, надевая Латы и Зализовые раны, ведь они не отведали Паладиновой кладдин первый из короткого списка классов с универсальным стилем игры. Стырев несколько особенностью у воина и жреца, означает, что он лучше в раскрашивании стен кровью, чем жрец, но намного лучшее в грамматике и математике, чем воин. Но к тому же, это один из немногих классов, где ролевая игра реально важна. Че? Ролевая игра в моей ролевой игре? В этом справочнике не было ничего про ролевку, я не подписывался на это дерьмо. Если бы я хотел следовать. Какому-то там коду, я бы стал пиратом Потому что я могу швартовать пару булок При такой профессии В противном случае, нахуй вас боги Если вы хотите, чтобы я играл под вашей этикой Вы можете поцеловать мой блестящий латный жах... Хорошо, я понял. Просто следуй коду и не делай ничего глупого, из-за чего можешь потерять свои паладинские привилегии. Как избалованный богатненький детёк, который обиделся, что ему не дали четвёртый Мазерати. Как и остальные физически направленные классы из набора «Всё для жарки», он умеет драться, блять всем военно-направленным вооружением в этой вселенной. И да, это значит, что ты технически можешь играть паладином без считая и не беспокоиться, что станешь менее полезным включением в команде. Но если ты так сделаешь, я сразу скажу, что ты не прав, я тебя ненавижу, и ты большая, вонючая, как, как громадный Как за... Физический представитель божественного правосудия, твоя работа состоит в обуздании сил святости, или любую другую недосилу, в зависимости от клятвы данной тобой, чтобы все остальное умирало во время твоего крестового похода, пока они разлетались как какаха на ветру. И это, конечно, работает для остальных физических боевых классов, однако напомню, что паладин особенно хорош в том, что имеет сочетание навыков воина и клерика. Ты получаешь мультиатаку, божественный канал, бесплатную вакцинацию, возможность сколдовать, больше бафов, чем в том аниме, которое никто не любит. Что означает, только присутствуя, твоя мускулатура будет мускулировать союзников. Так что они будут похожи на героев из того самого аниме, которое никто не любит. И наложение рук, запас здоровья, который ты можешь потратить на свое лечение или потратить одно очко на лечение этого тупого варвара, так как это все, что он заслужил, не дав первым делом разбойнику ральнуть на ловушку. Но мы все знаем, почему люди играют паладином. И она заключается не в том, чтобы кастовать заклинание, но тратить все ячейки на пропитывание своего оружия разными вкусами. Потому что что толку поражать еретиков и язычников во всем известном царстве, если цвет элемента не совпадает с цветом спортивной команды твоего бога? Ты можешь карать огнем, лазерно ну, каской заморозкой мозга крутыми басами и сыр! Сыр для всех! Сыр! О! Сорян, я имел в виду силу. Силы его вот что тут пишется: Что это, звездные врата, что ли? И теперь ты знаешь, как и Погоди, ты, ты, ты что?